Приветствую! Я думаю вы заметили, что активность на роликах заметно подупала. И даже зеленые монеты не помогают. Без вашей помощи мне не справиться. Я часто призываю вас ставить лайки и писать комментарии, но это другой случай. Я прошу вас поставить лайк, написать комментарий от четырех слов, переподписаться на канал, если вы подписаны, и подписаться, если вы этого еще не сделали. И отправить видео другу, чтобы он тоже заценил. А взамен я приготовил вам данный скин. Надеюсь, вы меня услышали. Приятного просмотра! Еще можете проверить. Алло, комбайн. О, чё? Дай МКУ. Эм Я тебе дивил, да. Что за хуйня да <смех> Давай, давай. Не-не-не. Да. Ты сам откуда будешь? Киев. А как звать тебя? Виталий большой гиниталий. <смех> а... а по отчеству? <смех> а, не скажу. Она хочет что ты меня Расскажи, ну, пожалуйста, брат. Нет. Говори. А лет сколько тебе? 46, шесть I need one more pause, guys Я Андер Молик дам Андер убил Ну теперь их там нет В прыжке я ссунул со скаута, я тебе свой скаут отдам Жду скаут Тебя можно было проебаться Я-то урод ебал, напомню это Обмен удержан на 15 дней. Да. Братанчик, муха, это что по оружию? не попадаешь? Ну это с какой стороны посмотреть. Я убил за сайтом. Алло, Кумарин, ты чё охуел? Нахуй Мидл близко Мидл дэв Чёрт, шахте по дэвпу Камен, авик убил Бля, это послан Я нахуй прыгаю ему по башке Я вот. Торис. А как так получилось? Просто. Sorry. где работаешь, рассказывай? Да, я... Как тебе объяснить? Ну ну, выгляни в окно. Mm. Допустим. Ну вот я там убираю, короче. Ты типа да, ты уборщик? <свят> ну <свят> да. Ну я понял, я листья там э, загребаю, там, понял, крышечки из -под бутылок от пива подбираю там, то есть это ну, такое. Ну так, да, понял. А чем вообще в свободное время любишь заниматься? <свят> а, ну, оральным сексом. <свят> <свят> типа. <связывая> <связывая> С мужчинами или как? Так когда как? Ну, как повезет, да, согласен. Слышу, слышу, слышу. <связывая> по... Ну ладно. Ну все, вы вы керите мне катку. А за керрим, за керем. Да только сам уток. Two fighting rounds. Two super rounds. Yes, Nice. Damn, dude. Middle one there. Feed you. I've been all on my grind, so why I need you. the Big flex, my swole up. double cup and I'm of the year. I'm not a fan of, him, of, the, the, of a lion, yes. the, the man in the mirror. Outside on, all, on all outside Oh, How can I trust him, fuck with the peers Bro, gotta glock in the couple of seas He think about splitting the covers We're coming, we're coming, we're Baby girl wearing 9 Ass growing from a side Bad road Still, why are you boy so hard? One man one a old mind, so I ain't worried about slight I out got Niggers hatin like whole the problem I'm polder big my swallow body Кто вообще чем дышишь там? Да? этот вопрос интересен. Да, сигаретным дымом обычно. но либо гышишь, если повезет. Короче, <свистит> <свистит> А так вообще, за кого воевал, за кого болеешь? <свистит> обычно за Динамо, Киев, типа. А... Вообще болею коронавирусом. А, всяким. <свистит> а -а -а. Пригни -при голову, я его не вижу. <связывая> <связывая> <связывая> ну, ладно, я так понимаю, мы, мы как, заливаем или выигрываем? Так, да, не знаю. А зачем тебе побеждать? Для чего? Согласен, тоже так а <связывая> Перед продолжением небольшая реклама. Мы на Лутране, e, и перед началом нам нужно пополнить баланс. Пополняется он любыми способами. С карты, мобильного телефона, киви, скинами и даже криптой. Ну а если вы хотите получить небольшой бонус к пополнению, то спускайтесь в описание, забирайте промокод, который даст вам 10% и вписывайте в ник слово LUTRAN, которое вам даст еще плюс 5%. После пополнения советую заглянуть в фри кейсы, где после выполненных ранее условий вы можете получить парочку бесплатных кейсов. После этого вы можете поучаствовать в раздаче, в которой раздаются очень сочные скины. Кроме кейсов, на сайте есть обычный маркет, в котором вы можете выбрать себе скины и забрать их себе в инвентарь. На сайте появилась ограниченная серия скинов, и меня зацепил графит. Так как у меня у самого есть ОВП графит, он мне очень нравится, давайте пооткрываем его. Мы не окупились, но это не беда. Ведь у нас есть апгрейды. Давайте засунем туда М-ку и апгрейдим ее... На новый дигл. Мне кажется, он довольно прикольный. Прям на тоненького, на тоненького выиграли. Это отлично. Заберу его попозже. Давайте следующим откроем два довольно дорогих кейса. Это плоды труда. Две штучки за 70 баксов. Надеюсь, нам выпадет что-то хорошее. Ой. Два крутых авика, которые нас окупили, причем неплохо, на 30 баксов. Предлагаю один из этих авиков засунуть в апгрейды и обменять его на что-то стоимостью в 50 баксов. Допустим, на данный нож. 65% шанса, не думаю, что нам повезет, но все-таки попробуем. И да, нам серьезно повезло, плюс 10 баксов и нож наш, отлично. Также у Лутрана есть крутая группа ВК, в которой они постят промокоды, показывают счастливчиков и разыгрывают скины. Залетай на Лутран именно по моей ссылке в описании, вводи мой промокод и играй. Удачи! Next я хочу показать вам одну из самых долгих моих игр за последнее время, где было чуть меньше 50 раундов. Начнем со счета 14-10, где при проигрыше следующее у нас было бы эко и проигранная игра. Да хф-ку, да хф-ку. Вот сдает. Ты дубила, сдает. Так сайдай, лассы. А как? Сколько я там давал вообще? Я понял. Они вдвоем стоят просто на кроссфайре Они запушили брови все, а пси тащили бросил. 1 в 5, рулишь в ситуации? Или как? Нага. Давайте выиграть. Окей, now full focus and v1. Но это не выиграть. Ну, наверное. Это легчайшее. <свист> О! Резайзу, это очень хорошо было. Или нет, если мы выиграем сейчас раунд, то у нас есть еще шанс, да? Да, <свист> нет. Нет. <свист> Все, это первая допка. Сайт, сайт, сайт, сайт, сайт. Меда на сайте ой я умираю я фу хорошо ну понятно еще близко на сайте ой-ой-ой отлично очень хорошо ну вс, теперь 18-18, и я думаю, это нужно забрать, в принципе. <свист> Файра КТ. Хороший КТ. <свист> <Стар, свист> чуть больше, <выше>, чуть больше <свист> <выше, свист> друга. Калас. Калас, он сити. Бля. <свист> Тра, Хорош, хороший Хорош. синий yeah. труп кичен Кичин, кичен кичен еще кичен еще кичен синий пожал. да да да да да да да да это наш вариант выйти на А сайт или на Б сайт. Ты его закрываешь и у нас остается играть только гипальчекон. Смок прилетел. Ты ведь я видно такой кросс. Хорошо, отлично. Слева взял. Шорт. Да. Шорт... шорт already. У нас гай шорт. <плесил> Меня кушать. Хорош. Да, хорош! Если ты сейчас муху взял, я шорт <плесил> <плесил> <плесил> <плесил> Lady is looking like everything perfect. Out the mud with it, I put the work and You can find me where a turf is. Hit precision like a surgeon. Bad ones used to curb me, showing up to the show on the cursed flick. She know that I'm worth it. I'm in the Gulf, I'm aerial. I got the hit stash, got a bracelet for impact. Real tricky, put the flip from pretty penny to a thick stack, quick stack. Think fast when I, I talk, real quick. I, I don't care about how they feel. Me and Xavier dropping propane, and it sounded like massive pills yeah. from my dark ride to the wheel kill Got his hand on the hammer, so keepin' legit in there with the blueprint. I used to lay out in the to fit a world spin on his axis. Now the last the passion. hundred on the dash, now we no. got Slick soccer, I'm You are not solid. couldn't go a mile in my toe box. every night no, Hey no, no, no, no, no make sure that voice so silent so yeah. knowing what the vibe is what а может это я в том играю, а не нофок, типа, бля, такая, Я буду хедшотов, пац... с муха ходить мне по кайфу, 100% хэдшотов, пацаны. Почему бы и нет? Подожди, подожди, подожди, я тиккай, а? О, полна вот охлопнули, братан. Ты его убьёшь. Легенда Сайд, да, сайд, дед, сайд, Мы Тебе нужно идти, бэй Это легенда блока, но это мой друг, пацаны, и не только.